Кто сказать тебе будь здорова. Пока догнал тебя. А я чихнула? Да, там далеко. <сöring> <Что> <сöring> Ничего себе. Куда идешь? Да. Ничего себе, да, ты ярко. Это не ты нарисовала или не это? Нет, это Это все татух. Как тебя зовут? Аня. Валера. Приятно. Аня, ну вот просто не мог тебе не подойти. Ты просто понимаешь, как ты выделяешься на фоне всего. Ну, я не особо ты... замечаю, как бы привыкла, что я так выгляжу. Что, что, еще Но раз? Ну, я не замечаю, привыкла, что я так выгляжу. Мне Нет, нога. ну классно выглядишь. Мне Спасибо. очень понравилось. На остановку? Туда? Да. Куда уезжаешь? К родителям на дачу не съездить. Можешь помогать там картошку, что Нет, я туда еду, буду шашлака отдохнуть Карто... и ехать <с>... Картошку ты не копаешь, короче, Нет, да. да? Нет, ну так нельзя копать картошку. А как ты выглядишь, ты что? Особенно ногти. Дай руку. Ну, обалдеть. Нужно под... Ты подрезаешь их? Не, видишь, смотри, отрастает. А, здесь, ну да. А ты наращиваешь или это свои? Не, ну это типа покрытие гельмаком, ну, а так это свои. Прикольно, отросли, прикольно. Нет, нет. А где дача, далеко? 40 километров отсюда. Ну, дофига. Ну так, относительно. Ну да, ну вообще. Где-нибудь малевичи где-нибудь в Нет? Я а, я знаю, это... В сторону Молодещно да, куда-то. Я думаю, это Да, да но только типа не доезжая, там, полпути, Я это... недавно проезжал мимо, да, когда вернешься? Сегодня, через два часа. Поешь шашлыка и всё, да. чтобы не припахались до это... Ну, я просто в Акцентах -а. была и давно не виделись, так, поеду. Супер. Расскажу, как, как съесть. Когда, когда кофе с тобой выпьем? Mm -hmm. Ты, Знаешь, ну, как-то по времени вообще бывает. Я... Недавно уволилась с работы, поэтому времени у меня. К каждый день. Да. А здесь живешь где-то далеко, но относительно цены. Я центра. сейчас переезжаю, короче, Туда? пока живу на Мавра, а буду жить на Глебке. На Глебке, я не помню, где это. это спортивная. А, ну, Васиковщина в ту сторону. Ясно. Yes. Я недалеко so. от Фрунзенской. Ну, короче, я вот Что-то типа между Нимига и Фрунзинской. Mm -hmm. Почти соседи ступаются. Ну у нас. да. Смотри, у тебя, у тебя на сто процентов инста есть какая-нибудь, инстаграм. Инстаграма у меня, кстати, нет. Серьезно, у тебя <laughs> да. там миллион. Нет, нет, нет. нет. У, меня, да. у меня все говорят, я тебе делаю инстаграм, делаю инстаграм. Ну, конечно, у тебя мне там прикольная фото. Да. У меня телефон там... Тебе просто. нужно... У меня телефон, вот я лишилась телефона, хожу с каким-то корчом. Ну да, это корч. сейчас без работы <laughs> ищу 60 долларов, чтобы забрать айфон. А ты разбила <свист> этому кран, что ли? Э, нет, у меня флеш-память. О, вот. жестко. Поэтому телефон просто на помойку ушел. Мне тоже надо поменять, у меня тут уже динамик, короче, начинает. Ну вот у меня такой и был, <свист> вроде как. Я, короче, купил, сразу понаклеивал всякие защитные стёкла, ага. чехлы потом думал, да? Слушай. Так он у тебя еще, я тебе скажу, что я носила в чехле защитными стропами. У, у меня вся задняя крышка в точечках, да. таких, типа, под чехол попадает пыль, и а, она типа стирает. У меня был самсунг, и он, я тоже без чехла на солнце, типа тут краска осталась ну. кармана. Смотри, можем как-нибудь сюда встретить кофе, выпить, прогуляться, что скажешь. Можно. Давай у меня тогда. Тем более. Давай тогда смотри, сегодня-завтра. Ну, мессенджеры есть какие-то? Ну, да? сегодня я точно не, не пойду вечером, потому что есть планы на вечер. Смотри, а я... завтра, завтра нету Завтра что? Завтра нету планов Давай тогда созвонимся. Какой у тебя код? Давай я ставлю. Давай. Ты на маршрутке или осталось? На О, тебе еще. Все. надо. Домой. Все, как меня зовут? Так, меня осталось? Аня зовут. Меня, меня. Все. А я не помню. <свят> я тоже забыл. Ты Валера. не говорил, как тебя сказать, Нет? А, я спросил, как тебя? Да, ну, все. давай еще раз, не меня Валера. Но... А, Валера, нет, ты говоришь. А, говорил. Блин, как батя, короче, я забыл. <свят> все, все, Анечка. Хорошо. Как тебе шашлыков. Спасибо Всем, пока. Хорошо. Пока.